Снова всем welcome. Это снова я. Вот я приехал здесь на своем байке. Сегодня у нас, ну, грубо говоря, середина января. На улице где-то 15-17 градусов тепла. Более-менее потеплело. Можно поснимать, покататься. Я вот заехал в такой вот магазин. Это магазин по продаже именно оффроуд и кроссовой техники. В том числе и питбайков продают, и вот триал. Байки тоже так же продаются здесь. В принципе, цены здесь такие же, как и по всей Японии. Особо не отличаются. Но зато здесь хороший выбор. Примерно как в том магазине u где я до этого снимал видео. Вот. Что можно сказать? В принципе, выбор здесь, вот, по крайней мере, в КТМах здесь достаточно большой. Вот, как мы видим, 350 здесь и xc 5d 6d из который вот модель модификация трикер, Honda crf и еще один ктм это уже 690 индура вот, 690 инду с пробегом но ну, это вот все бы ушные мотоциклы но есть и новые как в этом магазине также вот бэушные, пробег 10300 и а 10400 пробег Цена 725 тысяч с налогами Трикера пробег 12800 Цена 367 тысяч с налогами Так, а вот э, С x 350 Которые э, Пробега Не видно Да, не написано Но цена где-то 800 Без, налог... а, да, без налогов вот, точнее там просто не включено ни оформление ничего, а вот чтобы там оформление и все остальное включить, надо спрашивать большинство мотоциклов в Японии, даже кроссовых продаются с номерами вот видите, да то есть планки под номера идут у каждого практически в том числе, но ну, питбайки, конечно, не идут с номерами тут как бы легкие кроссовые мотоциклы тоже без номеров это вот серф 150 248 тысяч цена пробег тоже неизвестен но я симпенен не новый ну всякие вот и тм 85 x 248 тысяч тоже ну пробег тут все в моточасах как бы надо смотреть это счетчик мото часов на, на ценнике это вот не указан. Далее вот 250 их Но тут на новый похож. По крайней мере выглядит как новый. Но написано, что был и цена 598 там со с налогами со всеми делами. И тоже байк неплохой, Матард это для инду а, для этих для триала здесь спидометр вот в таком плане сделан тут разные стоят тоже хонда хонда там далее что там ну тоже реальный мотоцикл и скутер какой-то. В принципе здесь так не особо. Вот новый, по крайней мере, похож на новый питбайк. Kawasaki KX65. Цена не, неизвестна. Не знают. Далее вот Yamaha WR250F. Это кроссовая версия как раз FK. -ка там вот далее стоит Африка Твин серфич 150 uh, что там еще, Ямаха тоже походу там 100, 250 YZ там Или... даже нет, скорее сюда 125 стоит мелкий слишком вот. что еще здесь интересно, а здесь интересны еще вот такие модели это WR450F, ну, тоже БУ, правда, но в принципе в хорошем состоянии. Довольно редкая модель в Японии. Это модификация вот Requise, который идет. Далее новый Yamaha. WR250 стоит здесь. Еще в полетелении и suzuki DRZ 250 тоже новый ну, вообще не езжен вот. могу вам так сказать то есть ну там вот еще конечно стоят вот тот вот, третий справа мотоцикл это как раз 450 -ка WR стоит вот он наворочен вообще мощно. То есть там чувак заморочился, поставил себе все, что можно из-за навесного оборудования. То есть там дополнительный свет, значит, другого цвета эти ступицы там поменял все. Значит, в цвет, в цвет рамы. В цвет, значит, синий сделал. Далее там всякие крышечки, всякие трубочки, все там поменено, площадки тоже поменены, тоже синего цвета там. Ну, в основном от Z, там он брал. В общем, сам мотоцикл, если покупать в Японии, вот с номерами, да, ну, вот видно, вот 450-ка, да, вот в России с номерами даже официальные дилеры не продают. Я не знаю, почему они, короче, говорят, что они не, не могут заказать. В Японии 450-ки вот с номерами есть. Но это под заказ. Это вести надо из другой страны. В Японии они как бы не производят с номерами. Вот. Так вот, с номерами, значит, он стоит миллион, где-то миллион двести, наверное, так. Миллион сто, миллион двести в йенах. Вот. Без номеров он стоит, естественно, ведь дешевле, 800 где-то тысяч. Но чтобы заказать на, как бы, на следующий год, чтобы вам сделали этот Ямаху вам надо заранее заказывать до там, середины декабря, значит, заказывать, чтобы вам на следующий год его сделали на заводе. Если вы это не сделали, то все, вы в пролете. Целый год будете ждать опять, пока, значит, заказы опять начнут принимать. Вот так вот. Ну, сейчас я подойду, там покажу его. Короче, вот этот мод ему обошелся в порядка двух миллионов. Ну, вот, видите, то есть тоже все это как бы так вот аккуратненько сделано там вот трубки синие то есть как бы подножки тоже синие там эти переключатели тоже так вот все как бы красиво сделано выхлоп Акропович стоит там один выхлоп только 1890 в енах стоит вот. вот такой вот байк то есть поворотники задние вот так вот сделаны чтобы не сломались во время падения вот тоже там внизу все крышечки все как бы ну вот эти лупухи стандартные идут с э, в стандартной комплектации но желательно их сразу менять на алюминиевые вот как вот на том стоят такие потому что ну они ни хрена не защищают вот эти пластики только от веточек маленьких Далее, здесь что у нас, тоже под номер, под номер идет бланка. И, естественно, все эти покрышки только для уфрода Здесь исключительно оффроуд тематики, мастерская, тут и все, и еще, ну и магазин. Можно подобрать себе все, что надо. Вот. Вот. Здесь вот идет, в принципе, тоже как бы неплохие модели Kawasaki. Кроссовые, до 250-ки, kx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 ここだけ見ましたこの店だけは他の店はあんまりないですからないですね今だとすぐ入っていきますそうなんですかこの間電話させてもらいましたそうですね前に来ましたまあ、その 残りが6台です 6台ですか 6台なくなったら しばらく入ってもらえますあーそうなんですかなるほどどのくらい待っていますかあーわかんないです売れちゃったらその、あー。6台がなくなるまで あーなくなりましたかなくなるまでこの間電話をしたときがあー、あー、はい。残り6台だったので あー、例えばなくなったら この後で何かどのくらいなんて言いますか? わからないその。まあ、基本的に人気ですか?早く買いますか? あの、そういう、為替によりますなるほど 日本、日本でショップに行く、例えば1年間で何台買いますか? 10、10台から15台くらい そうなんですか? うちのお店で多いです多いですけど、まだ未知に見ていくことないでしたないですね そうですね今日は天気良かったですからその、他のテストドライバーはできますか? その、できますよモデルですねその、 Если обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, а я пойду попробую испытать этот, что это такое на тест-драйве, по связи.